Поговорим о рабочих ботинках, а точнее об обуви из кожи для защиты от механических воздействий. Ботинки, полуботинки, перцы, сапоги, полусапоги, защитной маркировкой МИ, МП. Все эти маркировки вы можете найти в своих ботинках, если отодвинете язычок, посмотрите на ту маркировку, которая там нанесена. Так вот, пункт 10.5 ГОСТ 28.507-99 установил, допустимое время непрерывного использования такой обуви – не более 9 часов. Ваша смена длится 8 часов плюс 1 час обеда, и того получается 9 часов, только на одну смену. Проверьте инструкцию по эксплуатации своих ботинок, и вы убедитесь, что там будет такое же время непрерывного использования – не более 9 часов. Неожиданная информация для тех, у кого смена длится больше 8 часов, или тех, кто работает сверхурочно. Что делать после 9 часов непрерывного использования? Надеть другую пару обуви и все.